Всем здравствуйте! И сегодня я хочу представить новое наше изделие, которое будет выпускаться на нашем производстве. Это НБК. Непрерывная бражная колонна. Хочу отметить, что это полноценная непрерывная бражная колонна, так как она установлена на парогенераторе. Парогенератор у нас позволяет не только вырабатывать пар, скажем так, ограниченно то, что находится в емкости, сюда автоматически подается вода, и он может работать неограниченное время. Здесь также есть Попугай для измерения спиртуозности, который можете отслеживать а уже во время перегонки спиртуозность на выходе продукта. Далее идет колонна. Колонна позволяет перерабатывать как жидкие, так и густые браги, нагреватель, скажем так, преднагреватель браги. И далее идет холодитель, который охлаждает непосредственно пары спирта. Здесь есть у нас еще отдельно сам клапан, который будет регулировать уровень воды в емкости парогенератора. Дальше идет у нас здесь сифон, который позволяет правильно работать колонны. И также этот сифон утилизирует отходы браги и выступает в роли гидрозатвора, чтобы правильно работала колонна. В верхней части у нас установлен термометр, поэтому термометр мы будем правильно настраивать колонну. Термометр у нас поставлен не внутри колонны, а с краю, чтобы можно было правильно и четко поддерживать заданную температуру, заданный режим колонны. Вся колонна у нас смортирована на передвижной тележке, ее удобно перемещать по помещению и непосредственно вставить рядом с бродильной емкостью. Также все узлы, которые установлены на нашей колонне, имеют возможность менять свои направления. То есть фактически можно холодильник крутить в любую сторону по колонне. То же самое и сифон. Он установлен на клампе, и так как лампу у нас кругу, мы тоже можем сифон направить не только в правую сторону, но и поставить его в левую. То же самое касаемо и автоматики. Автоматика имеет возможность свою направляться в любую сторону, чтобы мы видели... Сколько процентов мощности сейчас перерабатывает колонна. Данная колонна и данная автоматика сейчас у нас будет работать на 12 кВт. Мы сделаем немножко видео немножко по-другому. Мы сейчас покажем саму работу колонны и расскажем, из чего она состоит. А в следующем видео, не забудьте подписаться и нажать обязательно колокольчик, мы расскажем о ее устройство. Мы данную колонну разберем и посмотрим, что у нее находится внутри. В продаже у нас будет доступно две такие колонны. Одна колонна будет выполнена на 3 дюйма, и вторая, которая сейчас представлена, это 4-дюймовая колонна. Что касаемо автоматики. Автоматика может быть двух видов. Первое, это то, что здесь представлено. Это фактически самая простая элементарная автоматика. Здесь есть плавная регулировка мощности от 0 до 100%. Кнопочка, которая включает, и сам непосредственно контроллер. В серийном производстве данное окошко установлена не будет. Здесь достаточно будет небольшого приборчика, который будет у вас показывать мощность от 0 до процентов, который выдает данный прибор. Так как у нас здесь два тена по 6 кВт, то естественно полная мощность на 100% будет 12 кВт. 50 это соответственно будет 6. Также доступна, помимо данной автоматики, еще доступна полная версия автоматики, в которой будет можно установить как системы безопасности – это превышение температур превышение давления. Тут будут поддерживаться уровни, нижний и верхний уровень. Если будет какой-то выходить датчик за свои пределы установочные, то у нас контроллер будет останавливать мощность на ноль. Тем самым работа колонны будет остановлена. Это… Целях безопасности, скажем так, сделано полный автоматический контроллер для работы на непрерывной бражной колонне. Отдельно хочу отметить также подачу браги. Она у нас идет не по одному подогревателю, а она у нас идет фактически по двум. Тем самым мы можем сократить колонну по высоте, а по высоте мы ее можем сократить достаточно очень большое расстояние, так как у нас брага идет в начале, вот сюда вниз. Идет по первому догревателю. Дальше я сейчас колонну поверну. А дальше она с него идет в нижнюю часть колонны. Подается у нас в нижнюю часть колонны. Идет по первому подогревателю догревателю. Спускается из него не в колонну саму, а спускается ниже. Идет вниз колонны и заново по центральной части подается уже сверху грибка и распределяется по колонне. Как я говорил уже, это позволяет существенно снизить высоту колонны, так как самая горячая часть у нас как раз-таки идет по самой колонне. С обратной стороны колонны у нас идет два элемента, которые были скрыты. Это первый, это сливной кран с бака. Это чтобы можно было осушать бак и доставать ТН, если они требуются для обслуживания. И промывочный. Если на случай, если вдруг у нас забилась колонна, забился сифон, то мы закрываем данный кран, подаем сюда воду и тем самым промываем сифон. У нас не случалось, что у нас сифон забивается, но данную опцию мы сделали. Может такое случиться. Густая брага, она густая брага, и там достаточно много остается крупных взвесей, и мы вот эту всю борду не можем сливать в канализацию. Для этого мы сделали вот такую небольшую емкость. Емкость делается достаточно очень элементарно. Здесь идет сверху перелив и стоит перегородка. Сейчас мы покажем, как это будет работать, когда мы запустим колонну. И тем самым вся дробина, которая будет у нас выходить из бака, она будет оседать на дне данного бака. И мы ее сможем не пускать в нашу канализацию, а спокойно выкинуть в мусор. Это позволит не засирать водопровод. Труба у нас достаточно длинная, и чистить нам ее потом не хочется. Данный котел рассчитан на объем 30 литров, заполняется половина бака. Здесь вот увидите уровень, наливаем мы фактически половину. Для удобства можно, конечно, здесь поставить риску. вы будете видеть, до какого уровня у вас налилось, и можно приступать к работе, либо она еще набирается. Тена здесь 2, 2 по 6 киловатт. В Рагу мы, перед тем, как она у нас бродила, мы измельчили соус на самый мелкий помол. Там все равно проскакивает зерно, но данная колонна с этим прекрасно справляется. Насос лучше ставить, если вы будете покупать насос отдельно с регулятором оборотов. Тем самым вы сможете настроить правильно работу колонны. Итак, давайте мы сейчас ее включим. Для того, чтобы включить ее в работу, достаточно просто нажать выключатель. Здесь отображается мощность. И данным рычажком мы крутим, он многооборотистый и позволяет выставить достаточно точно любые значения. Мы ставим ее на 100%. Данная колонна легко переваривает всю эту мощность, поэтому здесь мы дальше даже не будем больше ничего трогать. Когда колонна у нас разогреется и сверху у нас будет идти пары, мы начнем подавать брагу. данный процесс можно автоматизировать как я уже говорил в предыдущем контроллере который будет поставляться с автоматикой то по достижению температуры также может включаться насос прошло у нас 8 минут колонна у нас выходит уже на рабочий режим мы подали воду как в холодильник, вот видите уже капли пошли это значит что пар пошел уже по колонне и начинает колонну тому прогревать сейчас вы видите как будет запотевать верхний диоптер это значит, что колонна у нас нагрелась, и мы можем приступить к подаче браги. Верхний диоптер запотел, готов к работе. И вы видите, как уже у нас дистиллированная вода пошла литься в попугай. Льется, льется. Попугай мы сейчас немножко повернем, для того, чтобы лилась прямо в нашу бочку. После того, как колонна у нас работает, мы готовы к подаче браги. Далее мы включаем насос. Насос включаем вначале на большую скорость. Открываем кран. Немножко к вам мешает, но этого достаточно больше. И открываем заслонку. Вы видите, как быстро помчалось брага. Как видите, с верхней части у нас идет брага. Если здесь начинается кипение в ней, значит у нас очень маленькая подача. И мы фактически делаем ее на грани. То есть она чуть-чуть начинает закипать, пузыриться, и мы чуть больше добавляем. Тем самым смотрим на градусник. Брага на выходе должна быть в районе 97-98 градусов. Температура зависит на выходе от количества подаваемой браги. Тем самым мы будем получать качественный продукт на выходе. Вот сейчас мы видим, что у нас спиртометр 40 градусов утонул. Мы сейчас поставим сюда немножко другой, побольше. Сейчас на выходе получается у нас где-то в районе 45-47 градусов спиртузность. На выходе температура стоит стабильно, 97 градусов. На входе. Как мы видим в верхнем диоптрии, она тоже подается достаточно очень хорошей производительностью и стабильно. Она не начинает пиниться, тем самым у нас брага готова уже до перегонки. Готовится вначале, нагревается в предколонии, потом идет, как я говорил, по центру колонны, и дальше сверху уже выходит с грибка. Давайте замерим производительность, с которой у нас сейчас идет перегон. Отмерять будем 30 секунд. Итак, вы только что видели, как мы запустили колонну. В начале колонна, еще раз повторюсь, нагревается до рабочей температуры. Внутри начинается стекло верхнего диоптера запотевать. И тогда мы только начинаем подавать брак. Сейчас у нас колонна выдает 9,6 литров в час. Крепость при этом составляет 45 градусов. Если делать с поправками на температуру, то у нас сейчас происходит отбор спирта сырца где-то в районе 40 градусов. Данные характеристики не являются эталоном, так как они очень сильно зависят от самой браги. У нас стоит брага пшеничная, мы сделали туда 25 килограмм засыпи солода и общий объем у нас составил 130 литров. С этой брагой мы сейчас и работаем. Если вы будете перегонять фруктовые, либо у вас будет какая-то допустим, сахарная брага, к примеру, то характеристики могут очень сильно отличаться, как в большую сторону, так и в меньшую. Все зависит, еще раз повторюсь, от браги. Температура, которая на выходе стоит, должна быть от 97 до 98 градусов. Это нормальная, стабильная работа данной колонны. Если брагу подавать очень много, то у нас тогда... Здесь начнется пенообразование. Тем самым отбор у нас фактически прекратится, так как мы будем колонну переохлаждать. То есть мы будем очень сильно подавать много враги. Враг колонна будет охлаждаться, и тем самым продукт на выходе будет не только в маленькой крепости, а он будет вообще фактически выходить. То есть не будет еще никакой ни скорости отбора, ничего выходить отсюда не будет. Также я советую колонну утеплять. А это вам поможет добавить еще небольшую мощность для работы данной колонны. Если мы брагу будем подавать мало, тогда у нас будет происходить немножко другой, другая работа колонны. У нас будет сюда, помимо того, что мы выгоняем весь спирт, а спирт мы будем отбирать при этом работе колонны полностью, но у нас будет на выходе выходить маленькая крепость. Это связано с тем, что помимо... С отбором паров вы также будете отбирать и пары самой воды. То есть у вас будет крепость небольшая, подача браги маленькая, и в итоге будет отходить спирт вместе с водой. Здесь надо поймать золотую середину, чтобы у вас колонна работала стабильно. Для этого, еще раз повторюсь, здесь должна быть температура от 97 до 98 градусов. Тем самым работа колонны у вас будет правильно идти. Она не будет ни перехлаждаться, ни идти в спирт вместе с водой. Сейчас вы можете еще раз поближе посмотреть, как она работает. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно заводите внизу под видео. Подписывайтесь на наше видео, нажимайте на колокольчик, так как впереди будет еще очень много интересного. В следующих видео мы эту конструкцию разберем, Посмотрим, из чего она состоит и что находится в нее внутри. То есть мы ее разложим по детально. Также еще раз хочу сказать, что данная колонна будет выпускаться в двух вариантах: это 4 дюйма и 3 дюйма. 2 дюйма мы делать пока на данном этапе не будем. Это связано с тем, что очень большая мощность закладывается в парогенератор. То есть колонна избыточной будет мощностью. Поэтому для данного парогенератора будет всего 2 колонны: 3 и 4 дюйма. Мы уже закончили весь перегон и хотели убирать, но все же сделали, решили сделать еще одно включение и показать вам, как справилось очистное сооружение. А вот таким образом это все происходит. Весь осадок у нас остается внизу, все вот эти вот тяжелые взвеси, они седают вниз, и чистая вода уходит через верхний отвод в канализацию. Давайте обратим еще внимание, как мы подготовили соло для того, чтобы мы его использовали в НБК. Помол у нас очень мелкий. Мы фактически его делали не на вальцах, которые используются для варки пива. Мы его делали не на жерновах. А небольшие жернова, чтобы сделать помол как можно мельче. Фактически мы его перетерли в муку, чтобы у нас не было дробины, как при фильтровальном слое, который мы создаем при варке, опять же, того же самого пива. То есть мы дробину не фильтруем, мы ее перегоняем. Поэтому помол должен быть мелкий. На этом я видео заканчиваю, пишите свои комментарии внизу под видео, обязательно ставьте лайки, до новых встреч.